И здравствуй, дорогой друг, дорогой коллега, дорогой интересующийся прекрасным, замечательным делом, печным мастерством. Для чего мы здесь увиделись? А для того, чтобы построить замечательную печку. И ты сможешь ее построить, потому что смогли ее построить все, кто этим занимался вместе со мной. Итак, длинный видео курс продолжительностью почти с половиной 3 часа начинаем вот такая печка она будет выглядеть видно было как на картинке это вид сверху лежанка бледненьким выделена 78 сантиметров на самом деле ее можно увеличивать как пожелается единственное но необходимо заливать монолитный под это все фундамент чтобы лежанка не оторвалась высотой она 90 сантиметров ну например вот такие бывают планировочки и сейчас мы приблизимся к фундаментам это основа основ на фундаменте будет держаться все Итак, самое простое залить фундамент вместе с домом но его желательно отделять чтобы он при деформации дома не подвергался наклону Вот идеальный вариант, как говорится, сам распространенный, лежаночка. Лежанка имеет любую форму и размер. Сейчас выгоднее всего делать ее небольшой высотой, повторюсь, не на печи, а рядом. Таким образом получается мебель, которую не нужно выбивать, пролисать и перетягивать. Ее не расцарапает собака-кошка. И она служит теплоаккумулятором от дровяной печи. Оптимальный вариант. Почему он оптимален? Потому что с вырезом перегородочки вы выгреваете обе комнаты сразу. Так что предлагаю присмотреться к этому способу. И не надо перерезать и перепрыгивать ленточный фундамент. Просто ставится рядом, делается тоннельчик и все нормально. На самом деле есть еще и эконом вариант, когда ставится да вот, когда ставится на маленький фундамент большая печь. Ну что ж могу сказать, черевато, Чревато Хотя бы тем, что нарушается строительные нормы и правила. А они гласят, что фундамент должен быть больше печи на 20 сантиметров в каждую сторону то есть шире на 20 сантиметров и глубже на 20 сантиметров получается что фундамент должен выступать из-под печи с каждого боку на 10 сантиметров ну как минимум вровень с печью когда меньше печь имеет слабую основу судите сами решайте сами как с этим быть Фундамент должен быть очень надежный. Плюс еще на этом рисунке он связан с домом. Это неправильно. Самый интересный вариант на сегодня. Столбчатый фундамент или свайный. Сваи заливаются на глубину 2 метра в среднем. Имеют они диаметр 300 мм. Внутрь, как правило, это азбуцементная труба. Внутрь вставляются три арматурки 14 18 диаметра треугольничком и льется бетон. Такие столбы выдерживают пятиэтажный дом. Главное сверху сделать хороший ростверк, хорошую плиту толщиной 25 см с арматурой в двух уровнях, чтобы эта плита работала на излом. Ну, например, вот еще. Такая привязочка, как правило, действует в банях. Что здесь хорошо? Хорошо, что она греет две или даже три комнаты. Что плохо? Плохо, что на баню не хватает мощности на саму паренку. Вот самый распространенный деревенский вариант. Быки. Быки ставятся, ну или столбы, ставятся по обеим сторонам фундаментной ленты дома. И на них опять же льется ростверк плита плита опять же должна работать на излом иметь толщину 25-30 сантиметров и иметь арматуру в двух уровнях то есть льется бетон потом 5 сантиметров потом сетка арматуры 18 диаметр потом еще сантиметров 15 см затем опять сетка арматуры с ходом, с шагом 20 сантиметров примерно и потом опять 5 сантиметров бетона самый оптимальный вариант фундамент в перегородке чем здесь хорошо? а тем, что не надо отбегать от стены, как правило деревянного дома, потому что у нас от дома до то, ну, от дерева до дыма, до дыма от дерева до дыма должно быть 38 сантиметров и то если мы дерево защитили железом по базальтовому картону вот такие фундаменты опасны чем всем привет, привет. на связи михаил и <связаны> немов печка проседает не замерзает начинаем печку с чего нам печку мы печку начинаем с фундамента Терковица. фундамент выкапывается под землю на глубину ниже промерзания. промерзание здесь у нас на южной стороне метр, вот, собственно на метр глубины, ну на самом деле Где чуть больше метра, 20. выкопали ямку, отсыпали под... подушку песчаную, пролили, утрамбовали, а залили за... бетон. Южная часть подмостку. раскладываем печку, Хвост, балки отпиливается. Здесь он подсрывается. Грудь, здесь гидроизол, клин. Затем еще метр копано в глубине вот. Все правильно сделано. Контур печи. И здесь у нас навстречу попалась вот такая стеночка. Мы ее сейчас уберем, здесь будет разделка раз, тут стойка на дверь, Так, здесь соответственно тоже стойка на дверь, это все убирается, здесь мы отвесили лазерным уровнем и чтобы стены двигалась, при дверном случае, чтобы не было искривления бруса не, это все выносится Верхний тоже выносится будет хлопать дверь и дверь печка может расшататься на высоту Два. двадцать четыре. надо все отсюда убрать и плюс учет усадки сруба так здесь под низ идет Гидроизол, потом поднимающую высоту цоколя блоки, сруб садится в среднем 10% от своей термоизоляции. Ну, вот приступим к пележке. Дальше раскрепление вот этого вот этой простеночки идет так. Выпиливается штраба туда вставляется. Дешевая термоизоляция закрепляется это в трех местах стекломагнезит вот дороже это пеностекло вот ну, так с шутками прибаутками в течение нескольких часов и двух цепей пильных вытащили мы эту перегородочку Теперь сюда устанавливается печка, а вот здесь, сейчас это все выпилится отсюда, вставится фиксирующий на вертикальное положение брусочек, и все будет здесь надежно и крепко. Начинаем созидать, вот так мы и стягиваем прирожденную часть фундамента ну, на всякий случай. На самом деле она находится на том же фундаменте, что и по основании. Очень желательно всё это. Всё разок все это разогреть, ну стягивается это, все это а отполировано лучше. Вот. Смех, Раньше там помех. было изгнешенный бревно. И печка была сломана. Я его лучше было положить намного ниже, чтобы он не имел Нагревание. Потом мы кладем тонкий гидроизол, пергамин, потому что мы предварительно еще один положили на прирощенную часть, а по часть части фундамента гидроизол уже имеется. сейчас сбросишь мне на укрепление данных ресурсов и на поддержание моего желания выпускать новые фильмы какие-нибудь благодарности удачи и хочу сказать что у меня еще много интересного впереди много знаний которые записаны на видео, есть книга, так что до связи, друзья, до связи. Пишите, задавайте вопросы, я буду с большой радостью по возможности вам на них отвечать, помогать. Так что укрепим нашу родную планету экологическим отоплением. Я вас очень благодарю за внимание. Удачи!